Здравствуйте, коллекция 1617, серия Super Shape от HED. Давайте, что с ней, как. В Shape в 4 модели, как было раньше. В принципе, они такие же, как и были. Это iSpeed, это iMagnum. Ну, по сути, это все i, iRally, iTitan. Все то же самое. Значит, изменения в этом году коснулись радикально, по сути, в форме рокера его формата его не стало вообще и он меняется с а, моментом уж расширения талии то есть с добавлением к лыжам универсальности если мы говорим об спиде это лыжа скоростная для быстрого карминга на подготовленном склоне это чистый карф как бы даст устой талии и никакого универсализма здесь нет только пожалуй по катания хотя его тоже нет это абсолютный карф абсолютно скоростной такой в стиле старого гиганта но на 15 метров радиусом по ворота У него абсолютно выбран рокер на носу и загнутые носы, чтобы добавить рабочей длины канты, добавить стабильности. В общем, в принципе, могу сказать по тестам, у ребят это получилось. И лыжи стали действительно более рельсовые, они а, не хотят вообще уходить из резной дуги. В общем-то, для любителей именно карф-катания, встал, поехал и еду как трамвай по рельсам, это, в общем, стало такой рабочей, действительно мощной лыжей как бы даже готов ее рекомендовать, потому что они стали, они перестали быть игривыми по сравнению с тем, что было раньше, стали менее игривыми, но более стабильными, более уверенными и более скоростными. То есть стабильность поначалу такая, что иногда это, ну, поначалу даже пугает немножко, потому что думаю, что если сейчас что-то случится, то ты не выйдешь из резной дуги. А следующая, это в принципе давно известная тема Magnum. А ее преимущество, как я уже многократно говорил, заключается в том, что это 13 метров при длине 170. То есть лыжа, в общем-то, длинная и цепкая, хватка стабильная, но радиус 13, то есть она не заставляет разгоняться и на ней не стремно то же самое мы видим здесь изменения формы носа убрали рокер но мне в этой концепции она не очень нравится потому что у нее хватало и так рабочей длины канта но раньше она по крайней мере хорошо относилась к разбитому склону теперь она этим носком упирается в кочки и не хочет с ними отрабатывать но в принципе это не так страшно с этим можно жить как бы -то. Следующая модель это... Айраль, она стала действительно лучше. Если раньше она мне меньше нравилась, то теперь она мне как бы понравилась больше. Она стала интереснее, она стала более цепкой, более стабильной. А у нее уже... Хотя тоже у нее убран рокер, но... У нее как-то, да, они его сместили просто, но не сделали таким вот совсем тупорылом. Поэтому, в общем, она не потеряла. Хотя она тоже упирается в кочки и бьется. Но она стала действительно, опять-таки, более рельсовой. Но радиус поворота у нее абсолютно лояльный. Хотя лыжа, на мой взгляд, все равно осталась быстрой. И даже при паспортных 14 метров она, по ощущениям, быстровата. Но ее плюс в том, что она офигенно цепляется за склон. И не знаю, при этом, при всем непонятно. Мне в ней непонятно только одно чем не такая талия. Хотя, когда я их тестировал на ледяном склоне, мне не показалось, что они чем-то потеряли тем, что расширил талия. Но за счет носа они не прибавляют в проходимости эту талию, ее можно вполне убирать, как бы, и вообще не париться, потому что проходимости нету из-за формы носка. Но если мы убираем талию, то мы возвращаемся к i и тогда лучше взять его и поехать по полный газ. И завершает серию это титан это синяя лыжная, вообще для меня загадочная на тестах, не особо сильно мне понравившаяся тоже. На мой взгляд, в ней не сильно что-то меняется. Это жесткая лыжа, взявшая в себе карф, все примочки, жесткость, форму. Э, у которой просто немножко расширили талию и сделали ее жестче, чтобы она не теряла тор торсионную устойчивость. И в результате немножко лыжа теряется, потому что она перестала быть хорошим карвом и не стала хорошим э, внедорожником, скажем так. Поэтому, как бы, ну, я ее себе не хочу, вам не рекомендую, но... Они, в общем-то, достойны внимания, я уверен, что будет аудитория, которая оценит их Ну, просто это не мой, скажем, формат, и мне непонятно такие лыжи Я тогда лучший, либо мягкий, еще шире и по самой не балуйся, да, либо уже просто вот карф как i Speed, или там какая магнум, потому что как бы они действительно э, стоят того, чтобы обращать на них внимание, у них есть свои какие-то плюсы и есть свои сильные стороны. Все, вот такая серия SuperShape, как бы не знаю, делают ее уже давно, в общем, что тут может быть нового непонятного, но тем не менее разобрались, если кто-то был не в курсе, вот теперь в курсе. Вот, а, чтобы не пропустить следующее видео, следующая серия от Хедов, подписывайтесь на канал, встретимся на склоне, на найти лыжах или на каких-то других все пока. Лыжи все-таки надо катать, а не говорить о них пока.